Yes. вот так то лучше а знаешь что еще прикольно брать в руки что кажется ценным после стрима э -э покажу. 500 рублей вот